Всем привет! Это М-Игры, и сразу хочется выразить каждому, кто смотрит этот ролик, огромную благодарность. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, оставляйте в комментариях названия интересных игр и пишите подбадривающие тексты. Мы все читаем, помечаем и, исходя из предложенного, планируем новые выпуски. За год нашей работы над каналом пришли к выводу, что лучший топ это игры, в которые играют наши подписчики. Только так можно создать топчик среди топчиков. С играми познакомились, отобрали лучшую десяточку и встречайте! 10 лучших мобильных игр для геймпада. Часть вторая Игра первая, очень простая, поэтому кратко. Все мы знаем, что коты не только няшные, но и прожорливые. Сколько еду им не подавай, все улетает в бездну. Если кто спросит, где находится Бермузский треугольник, смело отвечайте. Внутри кота. Черная дыра тоже там. Они могут съесть все это, это, это и вот это. А на выходе получим всего лишь вот это. Ходячий винрар, ёпта. Ушли от темы. В игре коты такие же прожорливые. На обеде выяснилось, что вся рыба телепортировалась в другое пространство. За ней через открытый портал телепортировали портировались и мы. В этот раз все поменялось. Рыбы голодные, котята вкусные, портал переместился. Надо выжить и выбраться обратно домой. Аркады переведена на русский язык, управление простое. Номер 2. Мотокросс. Это аналог всем известной игры и причем очень успешной. Оценка в 10 баллов уже говорит о многом. Игра вызовет ностальгию, а новая графика с физика, идеальным управлением на джойстике и еще и удовольствие. При полете, управляем градусом наклона, приземляемся строго на колеса. Если перевернетесь, проиграем. Вместо велосипеда иная техника. Хорошо, что такие дороги есть только в игре, а не у нас. Представляете, сколько вы наделаете кирпичей, катаясь на автобусе по таким дорогам? Третья игра. The East New World. Как же мне понравилась эта игра. Она словно создана для джойстиков. И бить джойстиков кайф. Потрясный платформер, все по классике жанра. В 81 уровне вас ждет разнообразие с ловушками. Прыгайте по платформам, уничтожайте оружие монстров и огромных боссов. Игра получила наивысшие оценки за графику, геймплей и управление. Четвертая игра. А вот и гонки, устроенные поверх кухонного стола. Когда-то эта игра была на консолях и компьютерах. А теперь в нее можно поиграть и на мобильных устройствах. Прикрепляйте к своему автомобилю оружие и устраняйте своих противников прямо во время заезда. Накапливайте монетки и прокачивайте свое авто. На многих смарт-приставках на Android эта игра уже присутствует в магазинах приложений. Но если по какой-то причине ее у вас нет, не беда. Найдите установщик в интернете и просто закиньте на свой смарт-телевизор. Никакой кэш докачивать не стоит. В этом и огромный плюс. Номер 5. Tomb Raider 1. Да, она уже достаточно давно на Android. Скажете, старую игру... Фу, а вот не надо, Эта игре за два десятка лет, и она удерживает миллион игроков за свою продуманность, которой не хватает в современных играх. Именно поэтому в том же Стиме ее цена на сегодняшний день составляет 4 доллара 69 центов. Фанаты при всей угловатой графике отмечают прекрасную физику, красочные текстуры и отличную анимацию. И о самой игре. Вам придется отправиться к пирамидам в Египет для решения многих задач. Акробатические умения приветствуются, игра отлично подходит для геймпада, даже не говоря о том, что эта игра первоначально создавалась для приставки. Номер 6. Shadow Knight Шестую игру можно звать лидером топа, но один нюанс, мы не располагаем игры от худшего к лучшему, в этой сборке и так все лучшее из лучшего, да и на вкус и цвет мастеры разные, у каждого свое понимание лучшего, но все же, эта игра давит на ностальгию 90-х, современный подход к игроделанию и в целом все очень выдержано. Играл в нее на смартфоне с джойстиком и это продолжалось пока не отрубился, сразу говорю, если у вас нет джойстика – не качайте, игра заточена только для джойстика, иное управление отсутствует. Полная копия третьей игры, но она чуточку проще Если вы что-нибудь хотите приближенное к Марио, тогда это точно ваш выбор Номер 10 А эта игра на внимание Заметили неладное? Напишите в комментариях Если не догадались, то вот для вас игра попроще Самолетики. Берите в руки геймпад и управляйте самолетом. Участвуйте в воздушных битвах и уничтожайте вражеские самолеты. Вас ждет более полусотни заданий Несколько режимов игры, большие локации и 10 самолетов. Красивая графика, отличная анимация и легкое управление Хотите что-нибудь посложнее? Получайте номер восемь. Консольная графика и море эпики. Окажитесь в ожесточенных боях во времена Первой мировой войны. На смарт-приставке Xiaomi игра ужасно подлагивала. На смартфоне все самое то. Игра с видом от первого лица, дабы почувствовать всю атмосферу военных действий. Основная ваша мощь – оружие, располагаемое впереди кабины пилота. Защищайте союзников, истребляйте врагов, и победа окажется за вами. Два режима игры. Около 20 продуманных миссий и неплохой набор самолетов имеется. Не проходите мимо этой игры. Поиграйте. Игрушечка платная. Всего один доллар 80 центов, но она стоит этих денег. Если игра вам не понравится, помните, что в Market можно вернуть деньги. Только внимательно ознакомьтесь с правилами возврата средств. Номер 9. Контраст. Эта игра получила множество престижных наград и считается одной из лучших головоломок, которые были выпущены не только для мобильных устройств, но и среди всех созданных игр вместе взятые. Увлекательный сюжет, легкое управление, красивая графика, заслуженные наивысшие оценки. Одним касанием перемещаемся из трехмерного в мира в двухмерный. Играем за маленькую девочку, у которой есть своя история, которая она хочет поделиться со всеми вами. Игра имеет большое количество головоломок и множество взрослых вопросов, рассмотренных через призму ребенка. 10. Unkitted. Последняя игра для тех, кто также уверенно держит геймпад, как вилка во время обеда. Мультиплеерная игра о мочиловке зомби. Когда город атаковали зомби, правительство от отчаяния сложило руки и пустило все на самотек. Таким образом, силами добровольцев создается частная военная организация, которой необходимо зачистить город и остановить распространение смертельного вируса. Экшн от первого лица предлагает более 300 заданий, свыше 50 видов оружия, динамичный геймплей и несколько классных врагов. Хочется отметить красивую графику и отличие оптимизацию. Очень схожа с Dead Trigger 2, только последний уж сильно устарела. Анкилит отличная замена. Бонус! Half-Life 2, эпизод 2. Игра не нуждается в представлении. Ранее она была доступна только для обладателя Nvidia Shield. Теперь же умельцы ее взломали и выложили... Ну, впрочем, вы сами знаете куда. Ищите, устанавливайте и играйте. Кстати, а вы знали, что наш канал снимает любительский мини-сериал на популярную игру PUBG? Первая серия уже на нашем канале и даже на официальном ютубе PUBG Mobile Россия. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и присылайте название тех игр, которые достойны следующего выпуска. Спасибо за внимание, до скорых встреч!